Друзья, в сегодняшнем видео мы с вами обсудим, как же проверить БУ iPhone, то ли iPad, неважно, что это будет, любой версии э, iOS, либо же это любая модель iPhone. Я вам покажу, как правильно осмотреть все нюансы, как внешне, внутренне, чтобы вы не допустили ошибки при покупке. Добро пожаловать на канал Я «Был эксперт», с вами Владимир. с того, что вы должны визуально осмотреть устройство, чтобы там не было сколов, царапин и так далее, чтобы не было вздутия, то есть посмотрите его боком, чтобы было понятно, то есть он будет ровненький. Если где-то чуть-чуть беременный, это значит то, что батарея вздута, она под замену опасна, в принципе, использовать такое устройство. Переверните устройство, посмотрите камеры, динамики в каком состоянии, также внизу все. Осмотрите гнездо зарядки, то есть вы обязательно с кабелем покупаете устройство, даже если без коробки, сразу проверяете, заряжается, не заряжается. То есть, внешне тоже имеет значение, но ну, если для вас не имеет значения, главное, проверьте, чтобы, в принципе, оно в целом работало. Проверить динамики, проверить, в принципе, камеру, чтобы работала, Face ID, Touch ID, любая модель, на какую вы, в принципе, присматриваетесь. Это основное, на что нужно обратить внимание. Точно так же, символоток можно вытащить и посмотреть. И то, что касается внутри системы, что проверить, несколько пунктов буквально мы сейчас с вами и осмотрим. Друзья, остальное вы проверяете, что заходите в раздел камеры, проверяете переднюю, фронтальную камеру, то есть основную, фоткаете, видео также включаете, скажите что-то, если будет звук работать, значит микрофон рабочий, динамика рабочая, звонок уже можете не проверять. Но На всякий случай позвоните, вставьте симку, чтобы было слышно вас и собеседника. Дальше вам нужно нырнуть в настроечки, опуститься в основные и обратить внимание об этом устройстве на прошивку модема. То есть вот где у нас прошивка модема, если есть циферки, значит уже модем в порядке, никаких ошибок нет. Точно так же обращайте внимание на то, что в настройках здесь вот с iCloud а все у нас выведено, вышли, никого нет. Чтобы вы могли ввести свою учетную запись, проверить, а еще лучше сбросить настройки к заводским и уже активировать со своей учетной записью. Это максимально будет подтверждено. Все, <смех> в принципе, здесь все закончено. Ну, еще проверить Face ID, код, пароль, если это с устройством Face ID, если это устройство с Touch ID, точно так же зашли, ввели пароль, протестили. Чтобы все было рабочее и все на этом, в принципе, здесь все и заканчивается. Еще забыл сказать по аккумулятору. Когда вы заходите в аккумулятор, состояние аккумулятора, вот здесь то, что значение показывает на моей прошивке 1561, допустим, 90 процентов. На самом деле у меня 92%. Здесь неправильно показывает. Вам нужно подключить к ПК, скачать программу 3U Tools, и там все точно покажет, сколько циклов и какая действующая емкость. Самый простой способ проверить на наверлок или же это r-sim. Просто заходите в настройки, основные об этом устройстве опускаетесь ниже, ищите пункт SCC ID, вот этот. Вот если у вас первая цифра не 89, 38, а какие-то другие, значит это r neverlock, Never Lock, начиная в Украине вот с таких цифр. Что вам нужно было обратить внимание, э, точно также обратите еще одну особенность, то есть если это был устройство, там допустим, старенькое, э, на айфонах есть такая фишка, что всего три раза можно создать одноутные записи на одном устройстве, Apple устройстве, попрошу заметить. И вы сразу же, если у вас нету iCloud'а существующего, вы попробуйте на этом телефоне создать. Не нужно там вестись, там потом создадите, там времени нет. Обязательно это проверьте, потому что уже может быть ограничение, четвертый раз вы не создадите, и для вас это будет также проблема, будете кого-то просить, чтобы вам создавали. Вот на это обращайте внимание. Все. r я также доп... их не признаю, для меня наверлок это есть номер один устройство, купил и пользуешься, никаких нареканий нет. Не нужно никаких r и так далее, и так далее. Вот и все, что вам было необходимо знать, пользуйтесь, рад вам помочь. Подпишитесь на канал, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии, я на все их отвечаю. Дальше больше, скоро увидимся.